Прошу, не надо. И всем привет, три подписчики канала Амбра, э, это я, Ченка Барейтед, и там я удалось, реально, ее э -э, если кто смотрел, Наши стримы недельку назад, то вы, наверное, понимаете, как я немножко бесился по одному моменту, но мне удалось ее запустить. Оказывается, оказывается, у меня с геймпадом все нормально. Это все грамотный Steam! Он включил какое-то гроб обновление для своего Steam э, вот этого Big Pick, человек он так их называет. И оказывается, чтобы мне теперь запускать нормально на джойстике Лару Крофт Райзово Томб Рейдер, она же восстание, она же восхождение, я не знаю, как бы применять слово Райз, мне нужно сходить туда теперь. Я там провел сотни настроек и ничего не изменив, все заработало. Вот просто сейчас, и пока вот это все сейчас работает, я прямо сейчас же... Запускал экшен, запускал камеру, все подключал, все перенаставил. В общем, мы делаем сейчас все в процессе. Если что-то полетит, я не виноват. Вот. Это с этим будет. А мы погнали. Нам нужно спасать пилоныща. Подождите, а что сюда иду? Нам нужно сначала вниз, я не помню. Я брал, там было что-то. О! Белка. Крыса. А, все взяли. Ты куда бежишь? Нет, ну Его же оставлять крысину? А, да, кстати, поскольку сейчас и он еще будем спасать, а вот прямо здесь. Вебку выключен. Ну, а, э, Вебку выключен, но я с вами, я с вами. Иона, я иду по твою душу. цело предан я восхищен <кх> правда но у меня кончается терпение говори что знаешь живо Не надо. Ты не слушай его. И... Не стать так близко ты пистолет, идиот. Убей. Идиот. Нет. Иодович. Иодович. Идиот. Идиот ты. Обыскать. <свят> Убить всех. Вот серьезно, одна пуля в голову и готово, но нет. Лара тоже молодец, могла бы сейчас просто выбивать все. Прости, надо было убить его. Вот, вот, вот. О а чем и я? Смог. Серьезно? Он тебе пушку в голову ставил? Прости, Лара, не оправдывай его, в был обязан. Думал, в это дело. думал угнаться за тобой. Они идут. Так, мы окружены. На этот раз я тебя прикрою. Он умирает. Так, парни. У нас мало времени. Значит, потащим его За к привет. источнику. А Лара Кров здесь все прибьет живое. Ну что? Всем отрядам нам приказано ее убить. Прекрасно, что вам да, я знаю, У меня что точно тебе так. нравится читать журналы по археологии, и очень хочу попросить тебя, если встретишь нелестные упоминания обо мне, не обращай внимания. Некоторые просто не понимают, чем я здесь занимаюсь. Быть может, это их даже пугает, но их страхи и их глупость не моя забота и не твоя. Я все тебе объясню, когда придет время, милая. Эти напуганные люди, это был орден Троицы. Ты так и не объяснил. Наверное, теперь это уже не важно. Они до меня добрались. Теперь мне придется с ними разбираться. Так. Полированная подстольная коробка. Механизм меньше заедание и повышает скорострельность. Это, конечно, нужно было бы сейчас прокачать Было бы неплохо. Но. увеличенная обойт. Да. Лучше сначала будем пользоваться тем, чем владеем. А там уже все остальное. Итак. И он пока еще жив. Мы будем его вытаскивать. Я что его зря задницу из изъемата тащил. Тем более, здесь у нас местные яматайские коллеги появились. Вообще а коллеги яматайских из Седейри. Которые тоже напились некой святой Водицей из-за чего они стали бессмертными шузоидами. Стреляющие в нас из лука. Идиоты. Лада, сумура, я еще могу понять. Но они все-таки были древние, такие, знаете. Еще до Александра Македонского, наверное, существовала такая цивилизация там у них. Это еще Лада. А то, вот то! Уж могли бы поучиться. Бессмертно, ходить и поизучать языки. Убирайте себе тонное оружие, Ходите и свой источник. Не, а ты будем стоять из лука и бессмертным будем всех тыкать палками. Идиоты. Идиоты! Правильно говорят, Россия идиотами полна на сто лет вперед. А я повышаю эту ставку на тысячу лет вперед. Без обид, но это реальный факт. Ну нет, это серьезно, с луками и мечами идти против вооруженных людей. И ладно, если они бессмертны, они как бы это понимают. Ну, извините. Ваша задача уничтожать врагов на периферии массово, чтобы они даже не заходили к вашему атласу, к вашему источнику и ко всему этому делу. Ну нет, мы пусть они ходят, пусть они время заберут, пускай бабы заберут там атлас, а мы всех остальных перебиваем. Извиняюсь, сам не уследил, оставил телефон включённым. <смех> <смех> <смех> <смех> вот оно вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот бывает, и вот такое. Ладно, охотница... Находите больше природных ремесленных ресурсов. Так, падальщик возьмем. Он понадобится. Адреналин. Сразу после совершение бесшумного убийства. Выкатка время получать пониженный урон от удара врагу. Убийца-эксперт. Именно в бесшумном режиме. Вопрос. Если я застрелю его из лука в бесшумном режиме, у меня автоматом все перейдет по воздуху? Это как-то странно работает. Так. А выживание? Стрелы с кассетной бомб. Я же это прокачивал. Первое, это. Я же вроде это прокачивал. Я уже, у меня как-то уже третий подряд дежавю идет. Как-то странно. И они не сохраняются? Так, у нас есть доступный переход. Но это потом. Потому что наша задача сейчас всю зону зачистить. И отправить Константина на баю-бай. А потом, походим все остальное пособираем. Я думаю, это будет правильно. Цель пока не вижу. Жду дальнейших приказов. Но Удерживать позицию и быть на готове. Она опасна. Вас понял. Так. Лара, сделаем парочку кумулятивных. Так, взрывчатки не хватает. Так. Будем использовать, значит, ядовитый. Вот шучу, а по ядовиту у меня вообще запас большой. По яду у меня запас огромный. Открывай уже! о Сразу мастерим, все от Так, прекрасно. Так, а тут не хватает еще одной кассетки. О! Так. Сейчас мы устроим бум-бум. Так, здесь не хватает нам пока что. Вообще, вот это что-то не хватает. Давайте-ка Уверен, здесь есть что-то еще. Наверняка есть, наверное, какое-нибудь еще испытание, мне кажется. А, мы же взорвали дальше почки. Точно, оно уже было пройдено. Ну, ладно. Мисс Крофт, пойдемте устроим им сюрприз. Докладываю, мы заняли позицию. А они меня видит. Кто следующий? У меня есть за что гранатомёт. Я пока буду... Спасибо, так лучше. Жизнь, Лара. О, нет. Беги! Беги, Лара. Так, отлично. Это я забираю, это я собираю. О, это я тоже соберу. А там я могу что-нибудь собрать? Или там уже ничего не осталось? Ничего не осталось, ясно. Ну и прекрасно. У меня же проще, мне же все Да, все кончено. Спасибо за патрончики и за ресурсы, за приказики. Я пока буду без вебки, потому что... Докладываю, видим цель. Повторяю, видим цель. Где вы ее... Лара, держись! Это газ! Давай, Лара! Дай ей держись! Что, черт возьми, происходит? Что случилось? Идите сюда, сладенький. Я теперь русалка громовая. Я с каждым разберусь. Есть тут пайрик, который. А, черт меня нашли. Будем сейчас по тому выкашивать. Но меня заметили. Кого из них вот здесь Будет опасно сейчас так таком полезать Надо сначала кого-нибудь из них забрать Парк, подойдите Я вас всех перережу Я вас всех утоплю здесь Я знаю, это болезнь, Но зато безопасно Для меня А это самое главное И они, да, они делись. Вы лишь здесь в целом стоят. Только здесь советской техники, кстати, потоплены. Прямо удивительно. Так, слышу. Так, меня не находят как-то, но они, видимо, держатся подальше от э, проруби, да? А ну иди сюда. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Давай плывем, Лара. <laughs> <laughs> вот так потихо мы будем всех топить. Давайте, мальчики. Лара кронс со всеми пламя поработает. А ну давайте сюда. А -а -а. Давай, давай, давай, давай, давай. И плывем. Хе -хе -хе. Вот так по тихому с ними работаем. У нас, здесь восстанавливается здоровье, вот такой вопрос. Под водой кстати, лечиться не может, если что. обидно, конечно. Так, они успокоились, это хорошо. Но мы убрали троих. Давай, давай, давай, давай. Плыви, плыви, крофт. О, черт, прибили все-таки. А такая хорош... а такая ведь хорошая стратегия была. Надо покрысятничать. Надо будет крысятничать. Чаечку. Что случилось? Она просто исчезла. Наверное, подводу Так и есть. Нет! Будем крысятничать по-тихому. Выносить их вот так под водой. Как русалка, знаете. Аккуратно, не спеша. Отправлять их всех на дно морское. Ну, В нашем случае это дно речное. когда я включу все свет, чтобы вам было получше все видно. Давайте их выискивать. А это единственный безопасный способ. Если я сейчас вылезу, они после все наш свинцом. Мне даже гранат не хватит. Так. Куда они разбрелись? Вот разбрелись каждый год. Вот вижу из здесь. Давай, иди ко мне поближе, сладенький. Давай, иди сюда. Ч ⁇ Он меня заметил, а помирать не захотел. Непорядок, сэр. Вы затягиваете геймплей. Он затягивает, что с ним поделать? А они сейчас... Двери распределяются просто. Там еще дыма полно. Мне бы понять, где кто находится. И выносить бы каждого по одному. Иди сюда! Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, ладно, не ступи! Так, все. Надо сейчас дождаться передышки. Почему? Потому что сейчас сработал инстинкт выживания, который мы в свое время прокачали, и он нас лечит. Так, хорошо, что у нас есть подводная штука. Может быть, потом изучите все оставшиеся подводные места. Давай-давай-давай, Лара, хватит тупить Вперед! <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> а стрелять пальто не будут? <связывая> не будут. Зачем? Это что-то безопасно. Кстати, а где это вещь, сейчас примерно? Лара Крофт Русалка Сейчас, случайно, нельзя отпускать трекер. Слишком опасно, их еще там много Ведь не зря же сделали так возможность их топить Почему? Потому что их тут тьма текущая. Вылезу, каю А вот если топлю, я выбедитель это правило. Это незыблемое правило. Ага. Иди сюда. Крафт хватит танцевать с ним, плыви. Вот видите, сработало лечение автоматом. Сейчас мы их всех так вот их, увидите, перебьем, перетопим. Никогда не дивятся. Успокоились? Ар, дайте я ты так красиво выглядишь под водой. Столько красивых фоток можно наделать. А то, если что, я еще... А, дайте я пар... Если я сейчас какой-нибудь потопим, я, наверное, это возьму на арт-заставочку. Целый эпизод связан только с чистым утоплением. Это ну, что? Какими качествами? Согласен. Учиться надо. Будем проверять каждую дырку. Я не фанат утоплений. Два сам утоплений. Я, я считаю, что это самое жуткое. Жуткая смерть, но что поделаешь? Ну ничего с этим не поделаешь. Здесь игра вынуждает нас. Надо их выискивать. Я не знаю, где они там еще ходятся. Они держатся вот от этих подальше, я так понимаю. Ну, видимо, научились. А им нужно ее убить, а им значит нужно подходить. А если они подойдут, лажат утопит вы кого они из них они же тоже не идиоты они же NPC, но здесь не прокачанные как-нибудь NPC. они реально прокачанные за что респект создателям игры мне это нравится не скучно вижу одного Иди сюда. Так. У. Нужно найти безопасное место для дышки. Их там очень много. А мне нужно подниматься на поверхность в любом случае. Иди сюда! Чёрт! Их ещё там двое! лараб Хватит танцевать, горнобалек! Плыви уже! Там двое осталось. Последний. Это последний. Вот и готово. Надо вернуть циклоны. О, а тут подготовлен был для разных вариантов, да я бы хотел, их всех топил. Йонач. О, боже, только не это. Йона, Йона. Лара. Не с меня тут здарь. помирать. Лара. Послушай, не двигайся, если мне не суждено выжить, не смей так говорить, да ты слушай, перестань винить себя во всем, каждый из нас делает свой выбор, а ну не спи побирать, ну-ка дефибриллятор ждать, ну, нет, а, живой, что хорошо. Он должен жить. Мы ему поможем. Как? Надо доставить его в обсерваторию к Якову. <свист> ну так что, стоим, доставляйте. Я разчистил дорогу. Только Яков может спасти Иону. Нужно доставить его в обсерваторию. Ну тогда доставляйте. Яков, он умирает. Позволь мне помочь ему. Господь хранитель Твой. Господь Сень Твоя справа руки Твои. Днем Солнце не поразит тебя, не луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, будет охранять тебя отныне и вовек. Прижимай рану. Подготовь его. Что ты там такое-то творил? Я, конечно, понимаю, ты пророк, но что это за парашук, какой был у тебя? Я. Реально в... интересно. В тебя же стреляли. Так это ты. Я права? Бессмертный пророк. Я чувствую боль. Меня можно ранить. Я тоже человек. Только не умираю. Святой источник? Я нашел его давным-давно. Он существует и таит великую силу. Только он не святой. Так ты им лгал? Целыми поколениями? Я и Санта унират, не рад. Но это было для их же блага. Однажды я применил источник, чтобы наделить своих воинов долголетие. Ужасная ошибка. Так это их я видела в архиве. Когда враги подступили к китижу, бессмертные обрушили на город лед с горы. Погибли тысячи людей. Они пошли на злодеяние ради власти. Троица поступит так же. Лара, что нам говорить о больших масштабах? Ты не такой. Ты бы никогда не причинил вред своему народу. Как ты не понимаешь, все это моих рук дело. Этому надо положить конец. Отец! Они приближаются. Они сильные, пробьются сквозь лед. Значит, мы проиграли? Нет. Должен быть способ остановить их. Яков, на карте был показан тайный вход в город. Путь бессмертных. Он слишком опасен. У нас мало времени. Сейчас не время опускать руки. Если задержим троицу, у нас будет шанс. Я соберу бойцов, и мы встретим их на льду. Что ж, время пришло. Пора открыть путь. что путь лежит под обсерваторией. Я попробую спасти твоего друга. Э -э -э большое спасибо, но нам не туда. Неожиданная дорога, открой... Я достижение получил. <с> <с> <с> спасибо, конечно, это немножко не то, что я хотел. Так, для начала карты пожалуйста. Благодарю. Карта обновлена. Я сначала здесь э, все осмотрю, изучу. Покажу по всем закрытым уголкам. Нет, а чё? Вот так лучше. А тут что у нас? Рукоять древнего кинжала. Да yeah. клинка давно нет, но это похоже на бедренную кость, скорее всего, человеческую. Вероятно, это какой-то ритуальный объект. Ну, надо как-то призывать к местному башку. Их к нему. Вот, призывались, да призывались. Так. Ага. Так, отлично. Так, тут дорогу нам открыли уже, это понятное дело. Это тоже мы забираем. Последний путь. Посетите похороны. Чьи похороны? Я не знаю, о каких похоронах идет речь. Ну что-то мне это не нравится. Раза посетить похороны Ладно Сейчас наша задача На ближайшие, наверное, два эпизода Это изучить все закрытые кусочки территории И собрать все остатки А заодно побить парочку яблок Нет, ну это надо сделать Во-первых, посмотрите, сколько здесь всего Очень много всего Надо Надо, надо, надо, надо. Во-вторых, сколько у меня там... 57 маловато. Но, думаю, нам хватит. Так, здесь пещерка у нас помнит. Надо запастись всем необходимым. Так что вперёд, Лара. Проплывай-ка ты у меня здесь. И добудь мне все необходимое. Надеюсь, там медведь не живет, Было бы забавно, Давай, вылезай. Молодец. Просто здесь медведь жив. Я лучше вот возьму. Нет, медведей нет. Но грибы есть. О, еще вот это. Собираем. Это все нас на производство. Это все уходит на производство кассетных бомб. Все очень ценно, это все очень ценно, ребят вот есть развилки непоходной. Но если бы это была большая пещера подводная с несколькими развилками, мне кажется это было бы здорово. Ладно. Теперь идемте к старому другу Медведю. Да, да, да, да, мы как раз туда и идем. Спасибо, игра. Учитывая, что еще эпизод я обрежу. Добавок тому же. То есть много чего придется нам сделать. Так. На всякий случай возьму кассетку. Нет, я помню, что я медведей-то припил, но. Может быть, и ложил. Мишка, ты живой? Нет, мертвый. Жаль, какой хороший был собеседник. Так, еще материалы. Прекрасно. Золото. Добываем золото для производства опасных взрывчатых веществ. Ну а нет? пожалуйста нельзя их складировать, я бы складировал бы. Я бы все собирал бы, ничего бы не оставлял бы. Вы меня знаете. Интересно, тут бессмятная водится, <г Willie> Неизвестное место. <г Lunch> Странное наименование. Неизвестное место. Немножко странненько звучит. Это больше напоминает мне, меня... а кстати надо к бабе яге тоже сходить, вот поэтому не забываем. Там у нас же много чего документов хранится. Это огромный водоворот. И мне нужно идти вот поэтому, когда вы издеваетесь. Иначе меня смоет водоворот. Давай, давай, давай, давай, давай, Лара. Вы видите, какой там водоворот? Я не хочу даже при... проверять, что это из представляет, что там находится, вот О, новый базовый лагерь обнаружили. А я еще вижу ловушку. Вот теперь работает. Как в прошлый раз я использовал, это не работало. Что у нас? Футляр, украшенный костью и самоцветами. Голоса прошел 75% всех предметов. Ой, не переживайте, мы сейчас сотку соберем. Я буду все собирать. Л ладно, сотку мы не соберем, потому что в Сирии один был про про потерян. Я помню Сирию. А мы туда зайдем как-нибудь. А ч нас с вами поместье кровь впереди и рынок. Там нужно что-то еще взять. Так. А какая скрытая информация может быть здесь? Украдешь, что внутри что-то? уж дело. Да нет, на, на, понятное дело, что в содержимом. А, внутри-то ничего нет. Ну-ка. Эй! Какая здесь скрытая информация может быть? Вот серьезно. Вот вы видите, друг? Я вижу. Может, на чем-то конкретном акцент сделать? Может, какого-то камешка не хватает? Да, нет, камни все на месте. Если здесь под определенным углом, надо на эту штуку смотреть. то, Конечно, беда. Ладно, потом разберусь. На Солнечный будет поместиться кров, кстати, тоже разберемся. В так полагаю, засушенный, да? делать пока мне ничего. Ну, хотя памятку сделали себе хорошо. Ковшины с кости. Похоже, вырезаны из одного бивни. Вещь простая, но искусность резьбы впечатляет. М да, Нет, реально, причем заметьте. Э -э грамотность такая резьбы, будто Ctrl вы кто-то использовал. Реально очень хорошо сделано. Реки переполнились трупами. Кровь детей наших залила долину. Мы еще живы. Но зачем? Наш город погребен. Наши сыновья и дочери убиты. Жить с этим отвага или безумие? Погибшие хотя бы нашли покой. А когда его найдем мы? Ну, опять же, когда погибнете как следствие. Это же логично. Это откроется только по другую сторону. Ни бомбы, ни чем-либо еще. Только проходом. Обратным выходом сюда. Ладно, так и быть. Пойдем поверху. Это баня. Провалые причем, если обратишь внимание. Что-то мне это в бане не очень-то нравится. Мы намеренно? Ну да. Выходит, что так. Сначала поверху везде пройдемся. Столько трупов. Что тут случилось? Не могу мне травмировать. Утопили ж, понятное дело. Всех утопили, Ларыч. Наша задача, она, видишь, вся аж круто шала. Да можешь вот здесь забраться? Че нам сюда и надо? А-а. сейчас заберется только потом. Когда все осушит. А, и на гондоле. Как бы туда проникнуть? Здесь проход, но нас это не пускает слишком глубоко. Слушайте, реально, скелет до сих пор разлагающийся. И Лара в этом плавает. И она в этом плавает. Ну, давай, вот немножко нырни поглубже. же оставлять трупы детей наших разлагаться под лучами Солнца. Но нам предстоит выкопать столько могилы а Земля твердая. Зачем же нам отдыхать? Здесь, как и во многих других местах, больше никогда не раздастся смех. Весь мир мы превратили в гробницу: пусть мертвые покоятся с миром. Это наш последний долг перед ними. Если вкратце, вы сдохли, но хранить вас не будем. Держитесь хорошего настроения. Вот вот перевожу ее слова. Мне сказать одна оказалась. Зачем мне работать? Я же женщина. Я не могу копать. <свист> <свист> Могилы. Лентяйка. Гребанная лентяйка. Ну да, Дедушка Мороз. Так, у нас вон там еще что-то есть. Там монеты, понятно, я на них не плыву. Но вот здесь есть другие подходы и заходы. Ладно, попробуем сейчас использовать лодку. Благо, эта штука работает повсеместно. Так, сначала посмотрим, если здесь где-нибудь проход? Ну, вот тут есть заход. Да, только меня туда не допустят. Обидно. А ведь можно было сразу прыгнуть и залезть, но нет. Надеюсь, здесь нет обратного течения. Сначала вот сюда. Плаваем, осмотримся. Уверен, тут что-нибудь да есть. Так. Это сливные. Пока не трогаем. А там что у нас? Вот если... Помните, вот здесь в углу находится дырка куда Лара залезть точно может И я хочу туда сплавать Или хотя бы попробовать допрыгнуть Так давай Лара Там наверняка что-нибудь да есть, путная. Хотя, может, когда я осушу все это место, появится что-то. Ну, в теории, да. Давайте попробуем. Там тоже сам проход был в эту же секцию. Может быть, что и найдем. Давай. Но заметьте, они сюда целую лодку аж поместили в эти купальни. Значит, вытаскивали кого-то все-таки. Кому-то было, значит, не все равно. Ну да, смотрите, здесь тоже вот катушки есть, потопленные есть, все вот это дело. Но не, это не просто так делается. Это просто не просто так, говорю вам. воду получилось черт не держится нужно как-то закрепить так давай давай давай давай давай Держи... Да. Уцеляет, надеюсь, подольше. Чем что-либо еще. Ну, где могли, там спустили. О. Проход. А там золото. Ну да, проходы везде расчистились, я смотрю. И вот опять же, да-да-да. да. Еще да. слив. А лебедки нету. Хм. Да не переживай, Лары. Сейчас все высушим, все золото соберем. Ну видите, сколько здесь внизу золота. Значит, что нам нужно опустошить все до днища, до дна. Еще слив. А лебедки нету. Хм. Я знаю, где эту лебедку достать надо. Я да знаю, я знаю. Это наша суденушка и будет. Но сначала хочу он туда попробовать пробраться. Еще слив. А лебедки нету. Хм. Так. Давайте, Лара Крофт. Лара Крофт и похороны судьбы. Точнее, могили, если быстро говоря. Видите, насколько мы уже опустошились? И не тут падать нас тут происходит полно работы я надо умудриться как туда затащить эту лодку столько Так, мы сейчас и тут открываем. Давай, давай, есть. Штука. Нет, я понял принцип, но мне нужно здесь Лара никуда. Если честно, Ну ладно, мы их сейчас быстро сделаем. У нас ресурсов, а именно пещер с этим материалом полно не Так что достать такой проблема. Я вот думаю, может есть другой проход какой-нибудь. Альтернативный. Давай. То есть мне нужно обязательно вот сюда именно спускаться. То есть мне нужно через верх идти сюда. Прямо вот протаскивать ее. Это сложно. Это возможно, но это очень сложно, ребят. Это очень сложно. Еще слив. А лебедки нету. Да знаю, Лараш. Но есть у нас отслепьетка. У нас проблема в другом. Я не могу из нее выстрелиться. Прострел сделать нормально. мне нужно умудриться попасть лебедкой вот этой туда проблема в том что я понятия не имею как это мне грамотно сделать не не держи, держи Ты чего, чего, держи Проблема в том, что мне нужно зацепить его за ту катушку Лодка будет держать и тянуть ее еще слив а лебедки нету хм. Ты вообще такую систему сливов придумал объясни пожалуйста что это у них вообще такие затермальные бани Это вообще банями не считалось. Да залезай уже, они виски. Да залезай уже, кровь. что я могу как-то вот через это прострянуть. Но это логично. Здесь же тоже, видите, длинное длина, и расстояние, и всего хватает. Что мешает-то? Может мне ее наоборот, сюда притащить? А что нет-то? Она может пролезть в теории. Размерщик под нее. Ну, сами посудите, Дырка, ну, вполне себе подходящая. Тем более я могу в нее попасть отсюда. Кто сказал, что я не могу, скажу, отсюда туда стрелять. Вот. А что я так тут -то, то Можно было сделать оборот. Дертить, возможно же, возможно. Она сейчас спустится. Я выстрелю, я переплыву, все это дело. Возможно же. Вполне себе возможно. Ну-ка, дай-ка. What? А Ларчик просто открывался. <смех> не зря, не зря называется Ларчик. Ларчик просто открывался. <смех> Я бегаю. Решет гололобка. А ну, все просто. Почти все Почти, но не все для захоронения. Братская могила. Какая братская могила? Это гробный, извините за, в... за выражение, утопленнический центр Самое мерзкое, что могли они вообще придумать здесь Реально, это самое мерзкое, мразотное мерзительное Ничего не валяется. монет. Целый час с вами записываем, между прочим. Но я вынужден, наверное, где-то в серединке. Так, это я заберу. Так, ну это и что у нас такое? Древняя рукопись. Похоже, это трактат по скалолазанию. Железная охватка ускоряет лазание по скальным ледяным поверхностям. бани. Это баня. То есть... Здесь... Понимаете, как я сейчас спирюсь просто над этим. Это баня. Система с закрытыми решетками, автоматически наполняющимися помещениями, из которых самостоятельно выбраться невозможно. Это баня. Да это, гадайте, из дом Холма. Они а баня. Они еще удивляются, почему так много их умерло и потопло здесь. Да вот почему. Не баня-то никакая, не могила. Это грёбаные с тем уничтожения местных и все. Никого не щадили грёбаные индицилы. Никого. Так, можем подкачать оружие. Но только обычное. Дробашу, что у нас? Скоростной дробаш, помповый дробовик, автоматическое заряжание. Ну слушайте, вот это, конечно, хорошая штука. Вот это я возьму. Вот это я и возьму сейчас. Он пусть будет у меня на руках, потому что автоматическое заряжание нам понадобится больше Так, по наукам, что у нас? Mm. Я пока не хочу Изготовление гранат Не могу не взять Теперь мы можем изготавливать гранаты, это прекрасно Я так полагаю, они разготавливаются В рюкзаке, да? Это вещь-мешок а для него мне нужна еще одна медвежья шкура. Большая фляга с маслом. Я на флягу чего снимал по боеприпасам? Вот, гранату сделать одну могу. М -м -м. Отравленные стрелы есть. Разрывные стрелы. Так, давайте сначала гранату сделаем. патроны огонь. А все остальное, в принципе, нам не хватает только вот одного материала, за которым мы уже с вами будем добиваться в следующем эпизоде, ребят. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Надеюсь, он очень выживет. Пиши комментариям по этому поводу, что думаешь. Стоило ли ему застрелить Константина или нет. Ну а с вами был Вескар, Амбрала Переходи к предыдущему эпизоду, если только начинаешь с этого. Ну или если уж... Вообще пропустил все. Плейлист, ссылочку на него найдешь в описании. Ну а с тобой был Веска, Мэллоу Тай До скорых встреч, всем пока. Лара, не грусти. Спасибо, Ионыча! И удачи!